Вы привозите дельфинов? Такие, а? Какой я вот снимаю я видео, я видео снимаю. Вот из этого. А зачем вы, о чем вы выбрасываете дельфинов? Так, девушки, я не понял. Почему а вы... вы сейчас не поймете, господин, вы посмотрите в каком состоянии. Почему вы выбрасываете? Значит, что значит? Работаем быстро. Так, что я сняла, работаем? снимаю я номера все, снимаю. все сняла. Меня? можно план? Да, вы сняты, не волнуйтесь. Так, а вы вы, их, вы их заберете потом или что? Кого? Что происходит здесь? Нет, что они их выкидывают. Значит, не выбрасывают, а Планово выпускают на волю. На а волю, волю Планово? планово? Ближе всего они вон лежат на берегу, а на, на берегу никуда не уходят. Я в, не в я хозяин и директор. А? Так они... Вот номера машины. У вас люди посидеть, лет 15. Посидите, а потом вас на волю выпишите. И вы сразу побежите? Их, кажется, ну, сейчас милиция, признаю, сейчас милиция приедет, разберется с вами. Я сейчас все видео отправлю. Сейчас как сниму как делаете, раз, как машина, вытаскивают. Да. Я Но уже снимаю сзади. Нормальная впереди. реакция у тех людей, которые некомпетентны. Боже, бедно. Ну, сорок лет, что, если что, для вас да, это не срок, а то, все то все срок такое делать. делать. Вот, эти люди выбрасывают дельфина. А за полка не один